Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и у нас сегодня вышло одно актуальное задание и ивент. What you, what you, what you, Давайте быстренько разберем, как пройти актуальное задание, потому что по нему было очень много вопросов. А ты пока подпишись, прожми лайк и не забудь оставить свой комментарий. Погнали смотреть актуальное. Весь вопрос заключался в том, что люди не могли понять, как стать охотником. Вот здесь есть задание убить трех жертв в роли охотника в боях в режиме КБ. Давайте перейдем в режим КБ. Пойдемте посмотрим, как же стать охотником. Итак, вы появляетесь вот деревом, кто-то появляется человеком. Вот, и вам нужно найти письмо. Здесь есть письмо, вот такое, вот оно. Вот, мы нашли письмо. Вот видите, «Стать охотником». Вы нажимаете, и вы превращаетесь в персонажа. Все, теперь вы охотник, и вы теперь можете убивать, в принципе, людей. Далее давайте посмотрим, что такое водокачка. Для того, чтобы собирать вот такие за ежедневный вход, это насосы. Вы можете откачивать воду. Вы проходите задание «Одержать победу в королевской битве». Вам дают золотой насос «Усиленный», который называется ну и так далее. Вы вот здесь заполняете всю шкалу. Все задания проходите. Все у вас хорошо. Вы откачиваете воду. Получаете, в принципе, вот такие награды. Здесь неплохая очень даже ICR. -ка. Мне очень понравился скин. Вот. Что мне еще понравилось? Здесь еще... Ну, персонаж такой, на любителя. Но мне не очень зашел. Ну, пойдет. Награды, в принципе, бесплатные. Особо напрягаться не нужно. Вот. Даже если вы, например, сегодня пропустили задания, да, вы сегодня не смогли зайти в игру и вы пропустили. Вы можете зайти завтра, выполнить те же задания, откачать воду и в принципе вы все равно успеете забрать все награды. Поэтому не переживайте. С данным ивентом все легко и просто. Надеюсь, я помог тем, кто хочет пройти актуальное задание. Вот. И вы уже поняли, как становиться охотником. Легкого вам прохождения. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.